Приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться вот такой вот замечательной игрушкой-комфортером. Я приложу в конце этого видео, как ее сделать именно описание. Но я вам хочу вкратце рассказать, как ее сделать на словах. То есть, смотрите, есть видео у меня, как сделать звездочку. То есть, вы по видео можете связать вот такую вот звездочку. Затем прикрепляете с двух сторон вот такие вот обязанные бусинки то есть это вот послушайте обычные обвязанные бусинки пряжей как связать обвязать бусинки вы также можете посмотреть в видео, вот, затем э, крепите голову, голову вы можете взять за основу голову котенка, я обязательно все ссылочки оставлю под этим видео, то есть э, для тех, кто хочет именно видео, я не стала записывать, потому что все это у меня уже есть в записанных предыдущих видеоуроках голову, затем делайте ушки, ушки вы можете сделать либо прямыми обратными рядами это обычные полосочки то есть хотите можете связать ровные полосочки, в общем в принципе здесь роли так таковой не играет я сделала их двух цветов и обвязала столбиками без накида теперь же вы можете связать ушки просто как подошва на пинеточке, два ряда расширения, а затем обвязать их столбиками без накида и просто пришить Теперь ручки я просто делала э, кольцо амигуруми, у него 6 столбиков, и делала прибавки до 18 столбиков. А затем просто провязав немножечко, буквально 5 рядочков 18 петелек, я сделала постепенное убавление, вот такое вот в рядочках, буквально ручки у меня где-то 5-6 сантиметров, не более того. Э, опять же, я не думаю, что это составит огромного труда сделать, поэтому я... Ну, Честно говоря, не увидела смысла записывать. Просто решила с вами поделиться, что можно связать вот такую игрушку. На, скажем так, основе такой игрушки можно связать и котенка. Ну, то есть, свяжите просто по видео котенка, которого мы с вами вязали в предыдущих видео. Голову присоедините, именно ушки котенка, то есть, все сделаете. Лапки его на вот такую вот звездочку основу. И вот такие вот бусинки в виде ножичек. Как вы видите, она слаживается, я ее украсила, личика сделала, бусинки, глазки, вышила носик, ротик, в общем, в принципе, ну, честно говоря, видео записывать здесь не с Все это есть, все ссылочки я оставлю под этим видео в описании, обязательно смотрите, у кого какие будут вопросы, задавайте, оставляйте в комментариях свои э, какие-либо пожелания. Мы с вами, если будет очень много желающих, свяжем видеоурок вот такой вот э, игрушки комфортера в следующих моих видеоуроках. Поэтому комментируйте, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!